Что делать, когда ты все время себе предъявляешь претензии, чувствуешь себя все время виноватым, или я бы еще сюда добавила все время суетишься, все время опаздываешь, все время напрягаешься, чувствуешь тревогу и так далее. Осознать, что это то, что, например, в нашем проекте называется капканом. Это такая автоматическая, привычная программа, к которой мы уже привыкли, с которой мы смирились. И мы каждый день ищем повод себя ненавидеть. Мы каждый день, кто-то, да, кто, кто застрял в программе ненависти к себе, мы каждый день ищем повод быть виноватым мы каждый день ищем повод суетиться, мы каждый день ищем повод что-то терять и расстраиваться. То есть, что делать, когда ты в этом? Осознать, что это твой капкан. Это то, что, безусловно, через что ты теряешь свою энергию, но при этом расстаться с этим капканом очень сложно. Потому что вот как заноза у маленького ребенка, когда маленький ребенок поставил занозу, ему больно, и он плачет, и он, например, у него ранка, но твоя попытка достать эту занозу, типа, иди, малыш, сюда, сейчас мы иголочкой достанем, вызывает у ребенка ужас и нежелание доставать, потому что ему и так уже было больно. И тут ему снова хотят причинить еще одну боль. И донести маленькому ребенку, что после этого тебе будет лучше ну почти невозможно, да, то есть можно его догнать силой, либо обмануть, отвлечь как-то вот, или дать возможность помучиться, чтобы ребенок понял, что нужно вставать, Но никто ведь не дает такую возможность помучиться, то есть каждая же мать найдет способ достать у своего ребенка занозу и не показать ребенку, что оставленная в теле заноза будет причинять долгосрочную боль. Но мы, взрослые люди, получившие вот эти вот психологические занозы, вот эти вот попавшие в капканы, которые когда-то причинили нам большую боль, мы там застряли, и любая попытка, давай я тебе разожму капкан, приходи на курс, мы тебе разожмем капкан, и ты сможешь нормально дальше жить, вызывает страх, вызывает напряжение, вызывает сопротивление, вызывает отторжение и нежелание вообще в эту сторону двигаться. Мы конечно нашли способ это делать, с наименьшей болью, с наименьшим риском для вообще жизни, но тем не менее убрать капкан, к которому ты привык, это тоже больно, и поэтому гораздо легче привычно чувствовать себя все время виноватым, гораздо Легче привычно ненавидеть себя каждый день. Гораздо легче и привычнее опаздывать и чувствовать дискомфорт и собственную там, ненужность, ущербность или какие-то еще вещи, чем убрать этот капкан, убрать эту занозу, причиняющую постоянную боль.